Я приветствую всех зрителей телеканала Форума Свободной России. Сегодня в студии с вами я, Яденил Константинов, а в эфире у нас политик, бывший депутат Государственной Думы Геннадий Гудхов. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Да, добрый день всем и спасибо за приглашение. Ну, во-первых, я хочу поздравить с тем, что ваш сын все-таки смог вырваться из лап карателей, поскольку в отличие от многих других комментаторов я прекрасно знаю, что его могло ждать, если бы вот эта ситуация Развивалось в таком же направлении и дальше. Поэтому, слава богу, что так получилось, ему удалось выехать все-таки. Нет, нет, нет. Давай, мы не будем здесь, как бы так сказать, грешить против истины. У них была одна задача, главная, наверное, задача выдавить Дмитрия из страны, не дать ему возможности участвовать в выборах, отомстить за, все, за всю критику, ну и заодно отомстить мне, взяв в заложники моих родственников, да, близких. Вот они эту задачу частично решили. Почему? Потому что Дмитрий Гудкова, его перемещение по стране, когда он двигался, ему специально сняли все ограничения, специально дали возможность выехать. На границе ему, так сказать, предъявили странные требования о том, что он 41 год должен предъявить свидетельство о рождении, чтобы доказать, что он мой сын. Угу. Потому что он заявил о том, что он едет к отцу в Варну через Украину. Это так на самом деле есть. Я его здесь жду. И э, э, вот такой был очень странный требование. Докажи, что ты... Сын Геннадия Гудкова. Но очень странные требования. Пришлось срочно порядке искать какие-то документы, что-то, какие-то фотокопии предъявлять. И тогда его выпустили. В этот момент его сфотографировали. Тут же кремлевские помойки раструбили весть о том, что он там позорно бежал из России. Приплели какую-то подписку, а не выйти, которой не было. Ну, то есть, нужно было устроить такую микро вернее, нужно было устроить эту спецоперацию по зачистке Гудковых, для того, чтобы Дмитрий покинул страну. Радоваться рано. Потому что у нас, к сожалению, еще остается под уголовным преследованием близкая наша родственница Ирина Ермилова. И мы надеемся, конечно, мы не знаем, что там будет делать. следствия, мы надеемся, что в связи с тем, что им удалось решить главную задачу выдавить Дмитрия из страны, а мне в этот момент пришло очень много от различных авторитетных источников, в том числе из органов безопасности, сообщений о том, что Гена... Это все, что мы для тебя можем сделать. Забирай сына, у тебя 5-7 дней. Примерно вот так. Причем люди, которые работали и продолжают общаться в администрации, с администрацией президента, с силовыми структурами. Но я не стал рисковать, и он не стал рисковать, потому что он тоже получил по своим каналам схожую информацию. Он покинул страну, потому что в стране уже сложно бороться, крайне сложно, а если не иметь возможность участвовать в выборах, это было последнее окно возможностей. Ну, в общем-то, конечно... Никакого смысла э, подвергаться тюремному заключении сидеть не неопределенный не срок в тюрьме нет. Ну, это сейчас заводить на всех уголовные дела. Я тоже уже э, субъект уголовного расследования. Какие-то патроны к моему пистолету Макарова нашли. Видимо, не той серии. Ну, в общем, все, все это, конечно, было бы смешно, если бы это не было так грустно. Поэтому, конечно, они ему дали возможность, умышленно дали возможность уехать из страны. Они эту задачу и выполняли. Вот здесь вот мы должны быть предельно честны и самими собой и с нашими слушателями, зрителями. Они такую спецоперацию масштабнейшую провели. 200 с лишним человек участвовало в 14 обысках, 25-26 допросов, еще больше будет изъятий разгромленные, так сказать, там офисы, сейфы вскрытые, изъятые охотничье оружие, которое у меня там хранилось, там есть небольшая какая-то просрочка лицензии, ну, потому что я здесь. Я сын оформлял младшую эту лицензию, чтобы ну, как бы, так сказать, через комиссионный магазин на себя это оружие оформить. Но теперь уже, наверное, не нужно. Вот такая, в общем-то, ситуация довольно-таки масштабная спецоперация по зачистке Гудковых, команды Гудковых, семьи Гудковых. Они свою цели до известной степени достигли. Ну и действительно, когда против тебя идет группа вооруженных автоматами людей, а ты безоружный, крайне сложно оказать сопротивление, эффективное сопротивление. Ну, я как раз, когда вас поздравлял, имел в виду тот вариант, при котором бы Дмитрий остался, и они бы совершенно спокойно отправили бы его в тюрьму, неизвестно насколько. А я знаю, как это все происходит в России, причем не понаслышке, а лично, поэтому я, честно говоря, за него порадовался, что ему все-таки удалось а, выехать. Пусть даже это совпадает с планами Кремля, как я понимаю. Я, кстати говоря, вы знаете, я это предвидел еще за несколько месяцев. Я вот просчитывал буквально на пальцах руки видных оппозиционных лидеров в России и понимал, что неизбежно теперь после зачистки Алексея, после того, как его отправили в тюрьму, я имею в виду Алексея Навального, обязательно примутся и за Дмитрия Гудкова. Видите, так и получилось. Скажите, пожалуйста, а вот э, эта спецоперация против семьи Гудковых, она вообще приостановилась теперь после его отъезда? Или что-то еще происходит? Ну, мы не знаем, что происходит. Они изъяли там кучу документов, отобрали у всех э, кучу мобильных телефонов. Э, им надо чего-то, наверное, они вот сегодня должны по логике предъявить обвинение Ирине Ермеловой, которая, в общем... Я, кстати говоря, когда начал разбираться с этой ситуацией, я, честно говоря, пришел в шок. Потому что компания, вот это злополучное микропредприятие «Сектор-2», где один сотрудник и один учредитель, она год бодалась с департаментом, и департамент как раз вот это сделал обман и злоупотребил доверием. Выяснилось, что департамент попросил подписать по трехкратно увеличенной ставке договор аренды, ну, приложение, дополнение, продление договора аренды заявив о том, что подавайте документы на межведомственную комиссию, мы вернем вам прежнюю ставку. И, причем эта норма определяется постановлением правительства Москвы о предоставлении льготных арендных ставок микропредприятиям и предприятиям малого бизнеса. Департамент в нарушении этого постановления установил вот эту трехкратную арендную ставку. А когда подали документы, он затянул это все многократно, так сказать, там шла переписка. На межведомственной комиссии сначала отказали. Отказали почему? По какой причине? Пока шла тяжба, там несколько месяцев. Сказали, ну вы нам погасите долги по новой ставке, а мы тогда вам добьемся снижения и сделаем нормальную арендную плату. Ну мы говорим, вы что, ребята, оборзели, что ли, совсем? У нас есть переписка. где мы написали, что ну, не хотите, забирать свой подвал, нам он не нужен. Вот, они там еще что-то ждали год зачем-то подавали в суд о расторжении договора, хотя мы им предложили сразу забрать подвал еще в 2016 году, когда не договорились о размерах арендной ставки. Ну и вот, собственно говоря, по большому счету там департамент надо привлекать за убиение бизнеса российского. Ну так Я называю вещи своими именами. А я, Кстати, видел, говоря, документы, департамента... да, я видел документы, которые вы выкладывали. Я да, прочитал. у департамента нет претензий. Кстати говоря, у департамента нет претензий. Они пошли традиционным путем они взяли и э, отправили договор на расторжение, расторгли его и подали на банкротство этой компании. У них там есть процедура упрощенного банкротства, чтобы там деньги не тратить. И эта компания уже получила банкротство. Была э, справка в налоговый инспекцию о том, что компания признана банкротом. А потом силовики э, полузакопанный труп э, компании раскопали. Вытащили, сказали, не-не-не, мы будем заниматься, у нас очень серьезное уголовное дело, мы будем сейчас э, бросать сотни сотрудников на то, чтобы доказать, что договор аренды нанес непоправимый ущерб московскому департаменту. Вот, собственно говоря, вся история. И вот ради этой истории, э, ну, понятно, что она послужила просто поводом формальным для зачистки команды Гудкова, семьи Гудкова, для изгнания Дмитрия Гудкова, для отмечения Геннадия Гудкова. Ну и далее, как говорится, везде. Вот-вот суть смысл. Позорнейшая ситуация. И самое страшное, Самый страшное дело даже не в Гудковых. Если они сейчас создадут прецедент по этой долбанной 165 статье, криминализируют долги, то есть долги по пленам Верховного Совета, пленам Верховного суда, по всем статьям, по комментариям к уголовным статьям кодекса, долги те криминализированы. Это сфера гражданско-правовых отношений. Это четко прописано в постановлении к Пленуму Верховного Суда, в статьях, принятым судом по статейных комментариях и так далее. Но если они сейчас криминализируют долги, то тогда можно заводить в России сотни, подчеркиваю, я не шучу, сотни миллионов уголовных дел. Вот просто цифра, еще раз, сотни миллионов уголовных дел. На каждого. Объясняю. Должен ЖКХ, не уплатил вовремя уголовное дело, Вовремя кредит не отдал, просрочил уголовное дело, не заплатил за аренду квартиры, которую снимаешь, уголовное дело, не отдал вовремя долг, там, который оформлен, предположим, неважно там, родственникам, товарищам, друзьям, уголовное дело, не, не заплатили компании арендную плату, уголовное дело, не заплатили поставщикам электричества, газа, тепла и так далее за вывоз мусора уголовное дело. То есть вся страна по этой логике должна покрыться сотнями миллионов уголовных дел, по которым будет проходить все взрослое население России. Вот если они криминализируют сейчас 165 статью, то вот такой прецедент будет создан. То есть каждый будет на крючке, каждый, абсолютно каждый, гражданин и каждый бизнес, любая компания. Вот если сейчас взять любую компанию, например, Роснефть, огромные долги, Газпром, огромные долги, там, Транснефть, железные дороги, гигантское количество долгов. Огромное количество долгов. Население все должно, так сказать. Там, так как по креди, закредитованность населения по потребительским кредитам, экономисты дают цифру 19 триллионов рублей. Заводи на любого. Вот если они сейчас криминализируют статью, это круче, чем признание штабов Навального экстремистскими организациями. Это намного круче. Это будет касаться каждого гражданина. Вот, вот сейчас вот надо просто понимать. Люди сейчас живут и думают, что их хоть не коснется. Еще как! Не заплатил ЖКХ, все. В тюрьму будут арестовывать, будут бросать в камеры. Это будет такой госрекет, который там выбивание долгов. Коллектора будут бледно, нервно, тихо курить в сторонке и завидовать государственному рэкету. Я понимаю, о чем вы говорите, тем более, что я какое-то время работал в бизнесе и в юриспруденции, связанной с бизнесом. Я знаю о каком количестве вообще дел идет речь. Это постоянные долговые споры. Просто, ну я их помню, сотни между разными хозяйствующими субъектами. Все это действительно можно будет теперь превратить в уголовные дела. По идее, если они, да, конечно, пойдут да, на это. Да. А я, кстати, напомню а... да, нашим телезрителям, что фактически. Они уже пошли. Даниил, они уже пошли на это. И уголовное дело заведено по статье 165 по спору юридических лиц. Причем спору, который исключает умысел. Это подтверждается документально. То есть там, в статье 165, есть два момента, по которым они вообще не могли заводить это уголовное дело. Первый, там субъект физическое лицо, а не юридическое. И второй, у физического лица должен быть прямой умысел, осознание последствий, желание наступления этих последствий. Вот, прямой умысел. То есть они вообще не имеют... Если бы нормальный был прокурор, он бы э, этого следователя в э, служебное несоответствие представил бы, немедленно потребовал закрыть и наказать всех начальников, которые функционировали Следователи, там согласовали возбуждение уголовного дела. И на этом все закончим. А какие-то новости есть об Ирине Ермиловой? Что-то с ней сейчас делают? Какие-то следственные действия? Что вообще происходит? Мы не знаем. Но С ней нет, а ей сегодня, она сегодня, ну, наверное, сегодня ей предъявит обвинение вот, по, по процедуре, если опять-таки брать кодекс, ее должны делать допрос в качестве, так сказать, обвиняемого уже, ну, это такая чисто процедурная вещь. Ну вот, а что там они делают дальше, я не знаю. Вот они уже завели по патронам уголовное дело на Геннадия Гудкову, по сути дела. Они там по факту завели, но... Единственное лицо, которое может там проходить по этому делу, это ваш покорный слуга. Что я охранил пистолет к Макарову, которым награжден там государством за свою работу. Вот я ходил патроны к своему пистолету. Легально владе... на котором я владею на абсолютно законных основаниях и по сей день. Ну вот такого уровня претензий. Хотел вас спросить, сейчас получается, что уже оба Гудковых, Дмитрий и Геннадий, находятся за пределами России, да. уезжают и другие участники команды Дмитрия Гудкова, я видел новости об этом. Есть ли какой-то план действий команды Гудковых в эмиграции пока что? Ну, он есть, конечно, есть. Уж не просто так. И, конечно, мы продумали вариант возможный вариант, связанный с выездом, потому что мы понимали, что если репрессии пойдут по нарастающей, но они э, опалят огнем практически каждого. И мы такой вариант прорабатывали э, как вариант Б. Не хотели, конечно, Дмитрий не хотел уезжать из страны, он хотел принимать, он хотел участие в выборах принять, хотел стать депутатом. Он понимал, что это важно для статуса для 2024 года и вообще для России. Но такая возможность, она по всей вероятности на 99% исключена. И э, конечно, такой вариант есть, но я сейчас просто не могу его обсуждать без Дмитрия, потому что они сейчас это прорабатывают, они смотрят. Конечно, это будет политическая общественная деятельность. Это будет связано с политической общественной деятельностью. Вот одно могу сказать. Пока. Ну, будем ждать новостей о вашей деятельности. Будем следить за этим. А пока я вас хотел спросить о тех новостях, которые поступают из России. Вот, в частности, вчера было две мрачные новости. Первое – это расследование Беллинка, это инсайдера об отравлении да. Быкова. А вторая новость – это все-таки закрытие ФБК штабов Навального, фактически всего движения Алексея Навального в России. Как вы можете под... прокомментировать такие новости из России? Ну, я хотел бы, так сказать, заочно поспорить с теми, кто там на диване растопыривает пальцы и пишет там, а что вы сделали? А ну-ка, отчитайтесь, а почему вы? Вот я хочу сказать: я всегда задаю вопрос таким вот критикам ребята. А назовите мне, пожалуйста, хотя бы одного оппозиционного деятеля времен сталинских репрессий вот этого догинацию до сталинского назовите вот не тех которых расстреляли не тех которые там гнили в гулаге а вот те которые там критиковали сталина там вообще его ну не Сталина, а критиковали его действия говорили что он не прав что так нельзя что это нарушение прав что это в общем-то зверство и так далее есть хоть один из 200 миллионов который мог тогда существовать остаться в живых после такой критики и все Говорят, нет, конечно, ну что. Так вот, надо понимать, что возможность оппозиционной деятельности, она допустима только тогда, когда есть определенные свободы, Хотя бы часть этих свобод. Если эти свободы и права уничтожаются, никакая оппозиционная деятельность в стране невозможна. И она возможна только либо за ее пределами, либо подпольные радикальными способом ведущиеся. Вот поэтому надо понимать, что вот все то, что сейчас мы видим, это... Окончательное уничтожение прав и свобод, окончательное уничтожение условий для существования оппозиции. Я, кстати говоря, был прав. Когда произошло вот это несчастье с Быковым, я был уверен, что его отравили. Я об этом начал говорить. Да вы что? Товарищи... А, а, а я, представляете, я тогда не верил, я смеялся тогда. Мне это казалось диким. Вот просто неправдоподобно, абсолютно. А я по симптомам смотрел. вот И я начал говорить публично, открыто тогда, что среди отравленных фамилия Дмитрий Быкова. И мне как-то сказали, что типа, Ген, ну не надо, потому что там вроде никто не хочет шум подымать. Ну и типа вот, и как мне сказали, я с Быком сам не разговаривал лично, а видимо люди вокруг него сказали, ну типа он сам не хочет подымать шум большой. Ну, я потихонечку потихонечку перестал это говорить, хотя был убежден, что быков была травлена. И вот э, тогдашние мои догадки сейчас блестяще подтверждены расследованием. Но если говорить всерьез, то я убежден, это мое личное убеждение, оно может быть правильно, может быть неправильно, это мое убеждение, я не имею права, что режим проводил эксперименты с различными ядами на огромном коли, но ну, на большом количестве людей, обычных людей. Это могли быть бомжи какие-нибудь, это могли быть там, люди совершенно не публичные, это могли быть люди, которые не прикованы там прессы. И я думаю, что они отрабатывали там, концентрацию яда, технологию внесения яда, последствия, там, про, возьмут ли экспертизы или не возьмут ли экспертизы, будет ли расследование не будет расследование. Они отрабатывали технологию устранения людей. И я думаю, что очень много людей погибли или там, остались инвалидами, тех, о которых мы просто сейчас не знаем. Просто не знаем. Но ведь у нас как? У нас кто-то что расследует? Какой-нибудь там э, не очень, так сказать, там социально-статусный э, человек, где-то там живущий на Курском вокзале, ну, умер. Нашли его на лавочке, там э, труп, так сказать, охлад... уже охладевший, да? Кто будет расследовать? Да никто не будет. А это могло быть, допустим, испытание тех же ядов. Ну, я говорю так вот условно, потому что я думаю, что э, Дмитрий Быков это публичное резонансное лицо, понятно, что ему мстили там за поэзию, ему мстили за яркое слово, ему мстили за программу ⁇ Гражданин ⁇ как там назывался, хороший, да? когда там вот Ефремов Быков, они работали в паре. Вы могли бы все-таки объяснить, потому что я, например, не могу понять, зачем травить Дмитрия Быкова. Вот зачем? Даниил, у меня уже возникает подозрение, что ты знаешь, почему надо было травить Петра а, Верзилова. Владимир Карабов. Ну, ну Верзилов выскочил Алексея там. Верзивов испортил Путину и... праздник в виде чемпионат. Скриполей, Гебри список можно продолжать дальше. Анну Политковскую, да? А Дмитрий Быков, конечно, если мы посмотрим, его, те же его ефремский дует с ним. Вот эти стихотворения его по всем этим событиям они же не бровья а в глаз. Поэт всегда. Поэт всегда точнее в своих словах, чем там, сотни и тысячи людей других. То есть за стихи? Всегда. За яркость образов, за, стихию, за попадание в точку, за проникновенность в преступную суть режима и его лидеров. Конечно, да. Конечно, да. У меня это в голове не укладывается. хотя, вы правы, и остальные случаи подобные, они с трудом выкладываются. А но что, их, а их... за что два раза травить? Там можно предположить, что за то, что он принимал участие в принятии закона Магнитского. Он не принимал участие, там принимал Сенат Соединенных Штатов Америки и Конгресс. А то, что там разные были ходатайства и там прочее, прочее это, это было и... там очень много людей, которые в этом участвовали, потому что надо всех торговать. Вот поэтому э, все это э, вообще надо понимать, что вот мы, к сожалению, свыклись с тем, что режим убивает людей. И мы как бы к этому привыкли, считаем это, но ну, если не, не, не допустимым, то по крайней мере привычным. А на самом деле просто представьте, насколько аморален, бесчеловечен, бездушен, криминален и подал вот этот режим. Вот насколько он опасен для каждого гражданина России, насколько он опасен для всего мира. Вот мы должны о чем задуматься. Ну, к сожалению, очень сложно проникнуть в такое вот шизофреническое криминальное диктаторское сознание и попытаться поставить себя на их место, но тем не менее вот такой вопрос возникает сразу. А как вы думаете, кто еще может быть в потенциальных списках на отравление? Любой. Любой, кто критикует режим, любой, чей голос воспринимаем людьми. Любой, абсолютно. И я думаю, что вот эти случаи отравления Скрипалей, отравления Литвиненко, отравления Гебриева в Болгарии, мы еще не знаем весь список. Я думаю, что это будут какие-то там очень странные гибели людей там в Британии, Березовске, Глушко там и Грушко, Глушко, mm -hmm. по-моему, да? mm -hmm. ряд других странных смертей. Это сигнал всем, что, ребята, можем и до вас добраться. Но мы же все прекрасно понимаем, мы же не совсем идиоты, чтобы, так сказать, не понимать этих месседжей э, со стороны путинского режима. Создание, теперь мы знаем, что в двух ведомствах созданы банды убийц. Да, в двух ведомствах государственных за счет налогоплательщиков созданы банды убийц. Это ГРУ, вот эти Петров, Мишкин, Чипига, он же там и, как его забыл, Башир, Петров, Баширов, он же Чипига, Мишкин, да? Вот, они же там еще кто-то. И целые подразделения в службе защиты конституционного строя да -да. Защищает конституционный строй сейчас в России банда отравителей и убийств. Класс. Вот надо понимать уровень падения режима. Вот до такой степени. То есть по большому счету сейчас идет в, раз... в стране, в России, развитие раз... вот, как бы по нарастающей фашизм. Ну, по сути, по форме действий, по образу действий, по жестокости действий, по цинизму. Это вот нарастание идет развитие фашистов, фашизма. Вот мы можем там, понятно, фашизм, это там корпорации, да, там, если мы берем чисто теоретическое определение там фашизма, что такое фашево, там, на итальянском языке, ну, какая-то корпорация, когда там свои до да, наши. Ну, в принципе, все у нас там примерно похоже на итальянский фашизм идет. Может быть, еще не на нацисты когда-то, а не сталинский нацизм, не, не гитлерский нацизм, который связан с геноцидом народов своих и чужих. Но вот уже мы с вами где-то на грани развития какой-то стадии фашизма в России. А за у вас, что боролись, за а что у вас боролись? как у человека, который когда-то общался со всеми этими людьми, был в органах власти, имел возможность задавать вопросы, у вас есть какое-то понимание того, что они вообще сейчас пытаются построить? Они сейчас ничего не пытаются построить, они уже все построили. Они построили государство, в которой главные задачи ⁇ это коррупционное обогащение. И то, что мешает коррупционному обогащению, а коррупционному обогащению мешает, например, отстранение от власти, смену власти. Мешает э, честный суд, мешает нормальный надзор за законом прокуратура, Мешает, допустим, там нормальные следствия. Все это уничтожено, все это превращено в инструменты защиты власти от ее смены. И с помощью вот этой политической власти э, идет гигантское обогащение должностных лиц э, страны. Всех. Всех. Кто имеет доступ там, к Кремлю... Миллиарды долларов, кто имеет там доступ к каким-то региональным, там, миллионы долларов, сотни миллионов, десятки миллионов и так далее. И все касается там мелкими сельсоветами, где там чиновники хомячат и крысятничат, так сказать, на каких-то детских пособиях, социальных делах, на каких-то там откатах по ремонту тротуаров, улиц и туалетов. Вот, собственно говоря, вся страна превращена в коррупционное сообщество. Это одна большая такая. Дружная, не очень дружная, нет. Одна большая мафия, которая между собой конкурирует. Кланы дерутся, кланы грызутся, кланы подставляют друг друга. Они борются за место под солнцем. Это идет естественный отбор коррупционеров. Более крутые коррупционеры пожирают менее крутых коррупционеров. Это все выдается народу как за борьбу с коррупцией. На самом деле это просто, еще раз подчеркиваю, более сильные, более хищные, более... Ресурсные коррупционеры пожирают менее, менее таких более слабых. Сильные сожирает слабых. Вот там оказался слабый Улюкаев, его сожрали. Оказался слабый там какой-нибудь губернатор Харашевин, его сожрали. Оказался слабый какой-нибудь мэр там какой-нибудь Махачкалы, его сожрали. Ну условно говоря. Или там и так далее. То есть сильные пожирает слабых в этом коррупционном государстве. Это главная скрепа, главная задача. И для того, чтобы ее решить, нужно еще делать две вещи. Врать каждый день, включать пропаганду, обманывать народ. И ту часть, которую не удается обмануть, ту часть, которая мыслит, понимает, чувствует и борется, ее надо подавить любым способом. Вот они это делают. Все, собственно говоря, власть проста, примитивна. И она ничего из себя, никакого секрета не представляет. Никакой у них доктрины нет. Никакой у них там модели построения страны нет. Никаких у них там забот о величии страны, народа. Нет о благополучии народа. У них задача до бесконечности удерживать политическую власть, грабить и отправлять эти капиталы вместе со своими семьями на Запад. Где они живут, там как Рокфеллеры, там и как Морган, я не знаю, кто какие там семьи еще есть. Вот, собственно говоря, вся суть российской власти. Простая, примитивная, и от этого не менее страшная и ужасная. Недавно на Петербургском экономическом форуме олигарх Олег Дерипаска заявил, что теперь Россию ждут хорошие времена, у нас 10 лет устойчивого развития, потому что, сказал он, оппозиция попыталась консолидироваться и самоподорвалась. Президент победил, надо отдать ему должное. Вот такая вот оценка ситуации. Как вы можете это прокомментировать? Дерипаска это же один из опорных, опорных олигархов Кремля. Мы же знаем его, эту историю на яхте, как они там с Приходько, бывшим там зам э, администрации президента, обсуждали, как вмешаться в выбор США. Там была еще проститутка Рыбка, да -да. которую выдала она, она, Анастасия и Настя Рыбка. Вот. Ну, которая там со зла, видимо, что-то их там сдала. И они там ее преследовали по всему миру. Поэтому он глубоко интегрирован. Он считает, что у нее есть 10 лет. Но я просто хочу напомнить всем нашим теле, нашим зрителям, что Перепаска, как только попал вот в этот страшный для него список американцев, да, там 200 человек включили, он кинул огромные ресурсы и деньги на то, чтобы из этого списка выйти и даже пожертвовал очень многими акциями, долями, чтобы только не попадать в американский список. То есть надо понимать, что это человек, который лицемер, это человек, который является с подельником режима, это человек, который выполняет его особые задачи и поручения. И он рассчитывает, что у него есть 10 лет. Я, я надеюсь, что это слишком оптимистично. Никаких 10 лет у них нет. Я надеюсь, что нет. Потому что я не верю, что народ будет нищать и терпеть это безобразие еще там 10 лет. Вот, Но он считает, что у него эти 10 лет есть. Я думаю, что вот как раз задача сейчас зарубежной диаспоры нашей, зарубежных соотечественников, Сделать так, чтобы подобные семьи, подобные э, капиталисты, они попали бы под персональные санкции, чтобы по их капиталам происхождения велись расследования, потому что это люди являются подельниками режима по уничтожению э, прав свобод, по репрессиям, по гонениям, по отравлениям, по убийствам. А это прямой пособник пульского режима Олег Дерипаску. Вот больше ничего не могу по нему сказать. А как вы думаете, есть вообще силы у Запада, воля у западных руководителей, и резервы ресурсов западных политических систем для того, чтобы противостоять вот таким вот мафиозным, а, полу гибридным методам, которые обычно используют а, Кремль а, за пределами России. Силы методов у Запада огромное количество, в избытке, в избытке. Вопрос политической воли, вопрос а, в том, что Запад он ну, тут тоже надо понимать, да, у Путина ядерное оружие. Понятно, что полубезумный Кремль. Понятно, что для них, для западных лидеров, основная задача – это благосостояние и спокойная жизнь своих народов. Решение их задач. И они не играют, как вот там, в короткие, так сказать, сроки, да. Они пережили Сталина, они пережили Брежнева, они пережили там, и, как говорится, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, от тебя там и подавно уйду. Вот они хотят и пережить Путин, не, доводя мир на, не ставя мир на грань там, ядерной катастрофы. И поэтому они будут делать это весьма осторожно, спокойно. Поэтому политически, то, что мы воспринимаем за недостаток политической воли Запада, это объясняется либо неполным пониманием процессов, которые происходят в России, которые угрожают Западу на самом-то деле, я им всегда говорю, представьте, сейчас в России вспыхнет гражданская война, и 10 миллионов беженцев пойдут в Европу, вы что с этим будете делать? Они говорят, ой ой, -ой да мы там миллион не можем из Сирии переварить, если 10 миллионов из России, мы вообще не знаем, что делать. Я говорю, вы что, границы закрой, закройте? Будете стрелять в людей, которые пойдут, там женщины и дети будут бежать от этого ужаса войны? Вы что будете делать-то? Вот попрут под через все границы 10 миллионов человек. Что будете делать? -то? На кораблях, на лодках, на, на шлюпках. На, на спасательных плотах через море, на машинах, в лесах, там, как угодно, да? Вы что будете с ними делать? Они этого недопонимают, к сожалению. Вот первое, это то, что не хватает политической воли, это недопонимание, это вот как раз задача, я считаю, диаспора за рубежом, разъяснение западным политикам, западным правительством общественному мнению, гражданскому обществу, что из себя представляет, какой опасность из себя представляет современная Россия, в ну, вкупе с Беларусью, потому что это уже союз двух диктаторских государств. А вторая по отсутствию политической воли, это все-таки осторожность, чтобы не доводить дело до какого-то острого военного обострения. Вот Байден же не просто так встречается с Путиным. Хотя мог бы не встречаться да, после того, как он его там, назвал убийцей или согласился с тем, что он убийца. Вот. Но он, не хочет, он хочет найти способ удержать. Европу от войны широкомасштабной, например, там Россия и Украина. Ведь российские войска, там порядка 100 тысяч готовы были вторгнуться, по крайней мере, демонстрировать все, что они могут вторгнуться в Украину и таким образом начать широкомасштабные военные действия. Вот. Поэтому, конечно, Байден не хочет, потому что там НАТО придется принимать решение обеспечивать Украину серьезным летальным оружием, серьезными системами защиты, Серьезными системами, так сказать, обеспечения безопасности и так далее. Вообще там брать на себя серьезные риски уже военного плана. Они не хотят этого. Собственно говоря, вот надо понимать позицию Запада. Он не будет за нас решать наши вопросы. Он будет помогать, он будет там ограничен, он будет сдерживать. Но у него нет такой задачи, там, я говорю там честно, вот, вещи, у него нет задачи свержения Путина. У него нет такой задачи. Перед ним не стоит такой задачи. Перед ним стоит задача сохранения западного мира, темпов развития, уровня благосостояния народов и так далее, обеспечения мирового прогресса. Вот у них эти задачи стоят. А свержения Путина такой задачи нет. Если он не перейдет совсем уж красные флажки, когда там никакого иного способа не останется, как там военно-вооруженного конфликта. Пока вот он их не переходит, они его могут терпеть. Ну вот, наверное, так. Я должен разочаровать многих, своим выступлением. Но это так, это, это, это честно. По крайней мере, я так думаю. А я с вами я согласен. Больше того, я иногда и слышу о том, что на Западе многие боятся крушения путинского режима, потому что не понимают, что будет после него. И очень характерный эпизод был на последнем форуме ⁇ Свобода России ⁇ когда американские эксперты ⁇ Риэль Коэн ⁇ Эксперт, американский эксперт рассказывал, что по их мнению может произойти в случае свержения Путина. И он называет варианты. Приход к власти ультранационалистов, приход к власти коммунистов, военная диктатура. Вы знаете, я за голову взялся. Американский эксперт. Какие ультранационалисты у власти в России? Где они вообще? Вот где? где эти ультранационалисты? Какие коммунисты радикальные? И, наконец, какие военные? Вот это как уровень экспертизы. А у нас, экспертизы. Вот у вот. нас есть левое, левое крыло Единой России, которое полностью под Кремлем лежит и не шевелится. Вот именно. То есть, не, вот, и, -то, и это американская экспертиза. Вы представляете себе? Вот что они думают о России. Я это, вот наши, это вот наши недоработки. Я имею в виду тех людей, которые находятся за рубежом и не в состоянии, или пока еще не в состоянии, сформировать точку зрения западных экспертов на события в России. Они, конечно, не понимают Россию. Я понимаю, что это сложно разобраться. И, наверное, у них там свои какие-то тараканы в голове, то есть какие-то опасения. Но что делать? Вот наша задача – помогать им лучше понимать Россию, объяснять им, что происходит на самом деле. И вот я еще раз говорю, что ключевой момент в инструментарии Запада – это финансовые расследования и персональные санкции. Вот тут же Дерипаска как задергался, когда его просто включили в список, который там не предусматривал никаких санкций персональных. Он страшно задергался, потому что он э, э, за это время, так сказать, служения режиму э, получил в свое распоряжение многие-многие миллиарды долларов и не хочет их терять. И, естественно, для него это гораздо важнее, чем поддержка Путина с хранением миллиардов. Может, прекрасно это понимаем. Но там тот же Виктор Берг, которого арестовали там, миллиард франков в Швейцарии, по-моему, до сих пор еще не, отдали. И, наверное, не отдали. Не отдали, нет. В ближайшее время. Вот. Так там, извиняюсь, за выражение, как он и штанов выпрыгнем. Они же для них это важнее, чем поддержка Путина. Потому что Путиным не будет сейчас компенсировать эти миллиардные потери. Но ну, кому-то может своим друзьям ближайшим, а там олигархам чуть-чуть удаленным от Кремля, хотя бы чуть-чуть удаленным, ну, как там, вот, допустим, второй круг старых олигархов, они а какие-то компенсации не получат. Потому что сейчас не с чего платить, и незачем, и, понятно, Путин сейчас ввел режим жесткой экономии всех ресурсов. Чтобы как можно дольше удерживаться у власти, давая подачки населения. Но мы это все прекрасно понимаем, но они очень боятся этих санкций. И все, а больше еще боятся их семьи. Еще больше этих санкций персональных боятся их семьи. Потому что они точно живут на ворованные деньги. На незаработанные, на украденные народа России деньги. И это мы все прекрасно понимаем. И вообще, я, конечно, вот не знаю, там слушают нас на Западе, наши не слушают. Я вот обратил внимание, что. 2000 евро который там человек российский хочет легализовать на западе открыть счет его задолбают проверками а 200 миллионов украденных коррупционных евро которые какой-нибудь там жулик зам губернатора губернатора там или майор захар полковник захарченко какой-нибудь условный привез в европу легализует в лед вот есть такая принципиальность есть тогда, тогда уж пусть эти финмониторинги западные все таки бы подходит а, с одной меркой, и к 200 миллионам украденных евро, и к 2000, которые там приехал человек, вот еще 2000, открыть счет, положить 2000, и у него там э, э, комплайнс, вот этот проверку банк проводит, так сказать, до седьмого колена. Такое впечатление, что приехал там какой-то руководитель наркомафии или там работосадельческой мафии и хочет там легализовать 2000 евро в Европе. Я же вижу, вот сейчас вот все творится. Ребят, которые приезжают из России с дырой, дырой в кармане, они вообще не могут ни счет открыть, ничего не могут открыть. Вот, кстати говоря, нам надо сейчас думать о каких-то просить Евросоюз о программах ускоренной там выдачи вида на жительство, каких-то пособий политическим беженцам из России, политически репрессированным, какие-то там курсы, какие-то университеты, чтобы люди могли адаптироваться, какие-то, так сказать, там возможности открыть счета, потому что невозможно здесь, вот люди приезжают там. Я помню, Илья Пономарев, мне много лет, когда он первый раз уехал в Америку, мы с ним там встретились, он говорит, 30 долларов у меня в кармане был, я уехал. Ну ладно, хорошо, он язык знает. Он там, у него какие-то там друзья, товарищи, какие-то там небольшие, там сказать, были заказы в Америке там по компьютерной части, он там что-то как-то. А там, кто в 6 долларов прибежал, у, у, уехал с России под угрозой ареста, кто чего? И вот эти ребята мучаются. Ну вот и здесь, конечно, Евросоюз должен, наверное, сейчас поменять правила в отношении политических, жертв политического режима, белорусского и российского. Мы же видим, что они творят. Наверное, нужны какие-то программы, которые бы помогали нашим гражданам адаптироваться в случае миграции, вынужденной под угрозой ареста и уголовных преследований. Вот этого пока тоже нет. Это надо поднимать вопрос и в Европейском парламенте, и перед правительством, и Европейской комиссии. Надо это делать, Тогда, ну, тогда вот помогайте, Если вы, вы, вы, не, вы же не будете там за нас решать наши вопросы в России, но хотя бы помогите людям просто э, нормально устроиться. Я не про себя говорю, а у, особенно молодежь, которая бежит, у них там гроша за душой нет, как ничего нет, кроме так сказать, там, желания э, нормально жить. Вот здесь вот тоже очень важен сейчас контакт с э, европейскими институтами, с американскими институтами власти чтобы оказала, была оказана помощь. Не, на, э, не, не так, как там, допустим, ну, я, при всем уважении к африканским народам, приезжают ребята просто в поисках лучшей жизни. Да? Там невозможно, там нет работы, там нет зарплаты, они приезжают, там, садятся в такси в Париже или где-нибудь там еще. Вот. А здесь мы речь ведем о жертвах, по сути дела, политических репрессий. совершенно разные. А И я с вами согласен, вверх, вверх, вверх с я, я, я сталкивался с этой проблемой не неподнаслушкой, я знаю, что такая проблема есть, я думаю, что мы будем как-то все вместе пытаться ее решать. У меня вот какой к вам вопрос возник. Вот предстоит встреча Байдена с Путиным, вы уже немножко так коснулись ее, но только в касательно внешнеполитической повестки. А как вы думаете, может она повлияет на смягчение политического климата в России, в частности, на судьбу Алексея Навального? А... Влияние на судьбу Алексея Навального не означает изменение политической ситуации или политических, так сказать, каких-то там послаблений. Я думаю, что политических послаблений не будет в целом. Тенденция на ухудшение ситуации на формирование тоталитарного и даже диктаторского государства полицейского, эта тенденция долгосрочная, она будет продолжена в ближайшем обозримом будущем, до тех пор, пока там не заводит сопротивление, социального протеста, не потрясет эту всю систему гнилую. Что касается судьбы Алексея Навального, возможно, возможно, давление международное заставит его выпустить, наверное, под гарантией выезда, возможно, если он сам этого захочет. Но это не будет означать смены курса. Вот надо понимать, что какие общественному мнению да. удается иногда вырвать из пасти крокодила какие-то отдельные личности, отдельные судьбы. Но это не будет означать, что это какая-то э, наступила оттепель в России. Вот нужно разделять одно и другое. Алексей Навальный яркая самобытная фигура, лидер там и так далее. Э, на устах всех лидеров мира, человек подвержен, что унизите преступному, подлому, покушению, попытке убить его, отравить. Выжил он в силу случайно совпавших факторов, а вообще не должен был, по мнению отравителей, и убить. Вот. Поэтому, конечно, заслуживает сочувствия, поддержки, уважения и так далее. Вполне возможно, что судьба его каким-то образом решится, но это не означает, что решаться благополучной судьбы там десяток и сотен, а может быть, уже тысяч людей, сидящих в различных тюрьмах России, по политически мотивированным приговорам, по политически мотивированным преследованиям. – Ну и наконец, напоследок, я хочу спросить такой традиционный уже для нас вопрос, есть ли вот для вас вот сейчас в этой ситуации какая-то надежда на лучшее? – Я не хочу повторять банально, что надежда умирает. Последняя, да, есть. я объясню почему. Вот этот режим, он не имеет перспективы. Он не имеет перспективы, в первую очередь, экономически. Он не может организовать экономику, он не может добиться научных, научного развития, технологического развития. Он тянет страну во мрак, в средневековье, в мракобесие, в отсталость, на обочину политического, на обочину социального и технологического прогресса. Да? Мы уже сейчас отстаем на десятилетие, а иногда даже по некоторым проблемам по инфраструктуре, допустим, на столетия от развитых стран мира. И вот это вот тотальное отставание, оно Советский Союз и убило. Это мы уже проходили. Потому что я когда, я в 1987 году я впервые там по заданию второго главного управления КГБ СССР выехал в Соединенные Штаты Америки. Ну, была такая у меня история в моей жизни, под крышей там Минпроса. И помимо там каких-то мелких задач, которые там выполнял, я понял главное, что отставание СССР на 1987 год от Соединенных Штатов Америки измерялось многими десятками лет, а по многим вопросам и столетиям. И когда я приехал, я выступил в закрытом заседании коломенской политической элиты, я вот это им и сказал, что, ребята, если не будет реформы, если не будет чего-то, то Советский Союз обречен. И наступившей гнетухшей тишине, первый секретарь подергал меня там за рукав пиджака, он ко мне поотечески так относился, сказал, Ген, там нормально, ты не перегрелся? Я говорю, да если бы. Ну, тогда как -то рассказываю. Вот, <laughs> я помню, как я им рассказывал, чем мы отстали практически на столетие от Америки. Я говорю, что это, это все равно, вот, еще если 2 миллиона поедут за рубеж и увидят, насколько мы бедно, плохо, у Бога живем, то строй будет сметен. Я им прямо вот откровенно говорил в 87 году, будучи там капитаном КГБ СССР. И э, это, к сожалению, мое пророчество сбылось. Э, ну, не знаю, к сожалению, к сожалению, наверное, оно сбылось объективно. Вот, потому что отставание было огромным. И сейчас Россия начинает э, погружаться вот этот, э, в пучину э, полного, тотального отставания. Э, ну, как вот, вот сейчас вот наши граждане, вот, они, вот при всем уважении вот к нашим гражданам, вот они сейчас новость главного дня, там, люди говорят, чтобы хорошо жить, мы должны получать 75 тысяч рублей. Я еще раз, еще раз, для понимания, чтобы хорошо жить, люди там, сколько-то, 80 процентов сказали, что мы хотим получать 75 тысяч рублей. А теперь, внимание, как говорится, черный ящик, да, или там, внимание, так сказать, правильный ответ. Уровень пенсии за рубежом выше, чем то, что хотят на хорошей жизни получать наши граждане. Выше уровень пенсии, выше уровень э, многих пособий. То есть э, наши граждане вообще не понимают, как живут люди за рубежом. Вообще не понимают. Они вообще не понимают, как могли бы жить э, в нефти, добывающие, в добывающие ресурсы, экспортирующей в стране. Не понимают, как это могли, могли бы жить. Их тысяча долларов – предел мечтаний. Вот что страшно. Вот, как у нас говорила одна моя соседка в деревне, куда вороне, извиняюсь, выражение, куда в Вороне не лететь, везде одно дерьмо клевать. Вот мы превратили свой народ в людей, которые не понимают, что дает современный прогресс, что дает современная экономика народам, которые живут свободно, которые меняют регулярно власть, власть, которых подконтрольна, где нет коррупции, где значит, идет развитие. Тысяча долларов это предел мечтаний российского народа. Вот что страшно. А если сейчас скажи любому европейцу, что там мы тебе будем платить тысячу долларов, а ты должен быть счастлив, я понимаю, куда он пошлет. Куда он пошлет вот таких вот благодетелей. В Швейцарии. В Швейцарии. Совсем недавно, там 2-3 года назад. Было референдум, они все на референдум решают. И референдум значит, вопрос стоял так. Готов, значит, Принимаем закон, что все, кто... Значит, готов отказаться от работы, не ходить на работу, сидеть дома, будут получать тысячи франков. Согласны ли вы с этим или нет? Знаешь, какой результат, Даниил? Результат голосования швейцарцев. Не знаю, что 67% проголосовало против. А правитель сказал, у нас такие деньги есть, мы можем всех обеспечить вот этим двумя с половиной тысячи франком, если вы отказываетесь от работы. Они сказали, пошли вы в одно место, мы сами знаем, как зарабатывать, сами умеем зарабатывать, нам ваши подачки не нужны. 67% сказал решительно нет. Двум с половиной тысячи франков, 2500 евро. это две тысяч евро. ну там даже, я даже не хочу переводить на наши деньги, там, хотя нет, переведу, 230 тысяч рублей. Если каждый отказывается от работы добровольно, каждый, чем, может, и муж, и жена, да, вот отказались, они получают 5000 франков. Только не работайте, ребята, только не работайте, потому что у нас такая высокотехнологическая экономика, что нам э, трудно вас обеспечить рабочими местами, да, вот, давайте мы вам устроим халяву. Швейцарцы сказали, нет, мы будем работать, мы найдем себе работу, мы найдем себе заработок, и нам ваши подачки не нужны 60 э, 7% швейцарцев отказались от этого. А теперь просто представь, что если бы э, сказали, мы вам будем платить 30 тысяч рублей, но не требуйте от нас работы. Вот скажи мне, пожалуйста, какое количество людей бы записалось на эту халяву? Я думаю, миллионы. Я думаю, что десятки миллионов. Вот, к сожалению, я так думаю. Вот этим отличается мы Люди наши не знают, как жить хорошо. Они не понимают этого. Они не понимают. К сожалению. Поэтому я когда говорил, что самый главный подрыв Советского Союза, тогда еще в 1987 году, это отправить сотни тысяч людей за рубеж, чтобы они пожили неделю с французами, с немцами, с американцами, с канадцами, с японцами, с южными корейцами, с кем-то еще, посмотрели, как это бывает, как люди живут в странах, которые добились экономического развития, которые добились социальных нормальных отношений в обществе и так далее, чтобы люди хоть посмотрели. И когда бы они вернулись, сказали, господи, какие же мы убогие, какие же мы несчастные, как же нас дурят, как же нас обворовывают, да что же у нас за такая сволочная власть. Вот я думаю, что вот это... А сейчас Путин опять изолировал страну, он наказал Турцию, теперь даже в Турцию летать нельзя, он наказал Болгарию, он наказал там еще кого-то, Чехию, да, туда не летают самолеты, другие страны их просто не пускают, и в результате страна опять превращается в страну за железным занавесом. Ну, никуда люди поехать не могут. Чтобы посмотреть, как мы отстаем, насколько мы у Бога живем, насколько вот эти у нас проруби, туалеты на улице, насколько у нас эти дороги у нас, ну, да, музей, дорога разрушилась, последнее музей ледового сражения, вот эту, где Александр Невский там якобы одержал великую победу. Проехать невозможно, дорога исчезла. Ну о чем мы говорим? Вот это Россия. Мостов нет, дорог нет, э, значит, туалетов нет, там школы там полуразрушенные, дома, там хрен с Нарастает сейчас процент ветхого и непригодного к жизни жилья. Нарастает. Нарастает. Он не уменьшается, а нарастает. Несмотря на то, что гигантские ресурсы э, финансовые получены были страной за последние 20 лет. Гигантские, чумовые, сумасшедшие. А живет народ в халупах которые там угрожают жизни. Или живет в таких холопах, где там из всех удобств только электричество и холодная вода. В лучшем случае. А то еще колодец ходит за водой. Вот к чему приведет страна. Вот это технологическое отставание. Вот это вот то, чего наш народ пока еще не понимает. Насколько убого живет народ в самой богатой стране мира, которая ресурсы, ресурсами обеспечит весь мир. Вот те страны, Норвегия, они не знают, куда денег девать. Я так условно говорю. На 5 миллионов человек нефтедобывающих страны, у них уже резервный фонд, они же не воруют, у них там коррупция, это госпреступление, там голову отсекут, условно говоря. Миллиард, миллиард, о, триллион, 200 миллиардов долларов у них только резервы. Если они его там разместят под 4%, под 5%, под 3%, они уже будут получать 50 миллиардов долларов только по процентам со своего фонда. 50 миллиардов долларов на 5 миллионов человек, ну, может посчитать. Это только на процентах. Не работать, не развивать экономику, не экспортировать нефть, не формировать там не, не рыбные торговли, там не рыбные отрасль и так далее. Ничего не делать. Они будут иметь 50 миллиардов долларов только по процентам своего резервного фонда на 5 миллионов человек. Вот надо понимать это. Они то есть по, по десятке будут иметь, по 10 тысяч долларов каждый будет иметь только процентного дохода. Каждый норвег. Это потому что они ресурсы экспортируют. В Абу-Даби построили восьмое чудо света. Посмотрите, там семизвездочные отели, построенные в море. Парус там и так далее. Там фантастика. да? Там Бахрейн, там Саудовская Аравия, там Султанта Бру Бруней там вот в Азии. Это же оазисы мировые. Почему? Потому что они нефть продают. А где же наш-то оазис? А у нас не Азис, а у нас это туалет типа МЖО, типа Сортир. Пол страны в этом состоянии живет. Вот это цена коррупции, цена бездарной власти, цена вот этих вот жуликов и боров во власти, цена вот этой репрессии политических и так далее. От гигантского количества силовиков. У нас же сумасшедшее количество силовиков. Сумасшедшее. В три раза, в четыре раза больше, чем нужно. Одна Росгвардия у нас превосходит два раза по численности армии Бундесвера. Крупнейший и е... сильнейшая в Европе. Ну ладно, чё, я уже повторяюсь. Ну так что должно произойти, чтобы люди все-таки увидели это, вот эту разницу в жизни и предприняли какие-то меры для того, чтобы изменить ситуацию? Ну, они должны сначала задуматься, почему они так убого живут. Залезть в интернет, отключить телевизор. Телевизор это, это яд, это тот же новичок, медленного действия, которое воздействует на мозг, непосредственно на мозг. То есть количество вранья, количество фейков, количество провокаций, количество э, обмана, оно там запредельно. Нельзя пользоваться гос.мин. Нельзя пользоваться гос.мин. Это первое правило. Второе, включите компьютер. Третье, задумайтесь о том, почему вы так живете. Четвертое, подумайте о том, что вы можете сделать, чтобы это изменить. Вот такой алгоритм должен быть у любого нормального гражданина, даже не увлеченного в политику. Все, кто смотрит телевизор, все, кто э, внимает новостям госсми, извините, это люди, ну как там говорил Путин, со сниженной социальной ответственностью, а здесь со сниженной интеллектуальными способностями. Меня, простите, пожалуйста, вот, я бы сказал, дураки. Вот пусть на меня там обижается. все, кто смотрит госсми и черпает оттуда картину мира, дураки из которых делают идиотов клинических. Вот из дураков делают клинических идиотов. Вот это продукт, так сказать, путинской пропаганды. Выключите телевизор, избавьтесь от этого идиотизма, оглядитесь вокруг, посмотрите, как живут ваши соседи, ваши друзья, ваши коллеги. Посмотрите э, альтернативные новости, они разные в интернете. Есть и госсми, там идут и не госсми. Сделайте выводы, сравните картинки мира, и потом подумайте, как вы живете, и что нужно сделать для того, чтобы ваша жизнь улучшилась. Вот хотя бы вот такой алгоритм предлагай каждому. Ну что ж, будем надеяться, что наши сограждане все-таки попробуют воспользоваться этим алгоритмом, придут к правильным выводам, с правильными последствиями. Ну а с вами были Геннадий Гудков и Даниил Константинов на канале форума «Свободная Россия». Оставайтесь с нами, смотрите нас, подписывайтесь на канал и встретимся в новых эфирах.